Возможно, это связано с теми переживаниями, которые я как бы вот испытал на себе, и немножко, ну как бы отошла сегодня от этого. А как вы вообще считаете, люди вообще сейчас имеют такое желание, например, возрождать профсоюзы, начинать пользоваться своими правами, прописанными в трудовом кодексе, которые касаются как раз профсоюзов, есть у них такое желание, потребность может быть в этом, или люди вообще все равно, что им платят, бывают зарплаты, понижают, сокращают. Ну, мне кажется, что желание есть, но слово профсоюза сегодня для всех, и для работников, и для работодателей как красная тряпка. Ну да, профсоюз, конечно, мы, я… Может, это связано с тем, что всего. они, возможно, не выполняют те функции, которые на них возложены. Да. Да. Не пользуются Они всем не... спектром а, а, прав, которые у них есть. Да. А большинство даже не знают о да, спектре этих прав. Особенно <сёк> из нового поколения. Да вы понимаете, я что хочу сказать. Вот я несколько раз как бы анализировала, почему, почему. Во-первых, работник не готов к многим действиям. Во-вторых, понимаете, мы должны быть все-таки действительно на равных условиях. А когда садишься за стол переговоров, они все равно неравные. Они неравные. Уравнять их можно тогда, когда чувствуешь, что с тобой сила стоит. Вот эта рабочая сила. Можно это самое. Если ты знаешь, что вот они пойдут на все, да? Что то это самое можно как бы идти как бы во банк. А когда чувствуешь, что этого нет, то. Ну, это опять же фактор страха, то, да, присутствует. Да, фак, фактор страха, потому что вы сами прекрасно понимаете, что сегодня у нас большая безработица. И молодежь у нас сегодня, кстати, вот это как бы не в упрек, да, вам, но все хотят все сразу и сейчас. То есть получается, что общество в целом не готово, во-первых, формировать какое-то свое мнение какой-то свой запрос на свои права, оно не готово его публично озвучивать, и оно не готово его отстаивать. Идти, как вы сказали, в а банк выходить со своими требованиями, в том числе и на улицу, выдвигать требования, в том числе и через метод забастовок. Так и что теперь ну, остается делать? Как бы просто союзы что уйдут так окончательно в прошлое? Или еще можно как-то так сказать, встать с колен? Если мы с вами будем эту тему развивать, то мы, возможно, донесем Пусть до нашей да, молодежи. Будет шагом, да, да. До нашей молодежи, что профсоюзы необходимы. Они действительно необходимы. <сؤال> да <сؤال> конечно, просто в законодательстве, в сегодняшнем законодательстве есть все права, которыми можно пользоваться профсоюзами. Надо научиться ими пользоваться. Я тоже так считаю, то есть в принципе человек просто должен выбирать своего защитника. Вот возникла у него какая-то проблема, например, его сокращают. Он ведет в контору, в серьезную контору, да. которая имеет да. огромный авторитет, да. и не важно, как она называется, профсоюз там крупнейшего Костровского предприятия, профсоюз там, крупнейшего Вановского предприятия, да? и говорит, у меня есть проблемы. Конечно, он что-то носит какие-то деньги там, желательно, чтобы вот организация находился 10-15 лет перед этим. И работодатель, просто даже узнав о том, что он находится в этой конторе, он уже к нему будет иметь совершенно другое отношение. Другое отношение. Во-первых, И... они будут, понимаете, во-первых, они будут целенаправленно работать. Да. Во-вторых, они, может быть, будут обладать э, той информацией, которая на сегодняшний день она, им просто необходима по трудоустройству. Но эти нас... организации, они тоже, ведь, понимаете, не возникнут. Они ну, не никто возникнут. Никто с Марса не привезет. Да. Это должен быть, как говорится, труд социума. Долгий, долгий труд социум, взращивание вот таких вот сильных социальных организаций. А вот как вы вообще оцените структуру профсоюза, которая выбирается иногда таким образом, что представитель профсоюзной организации является работником и подчиняется непосредственно администрации. А сколько он вообще в состоянии выполнять свои функции? Ну, я считаю, что это неправильно председатель профсоюзной организации, он должен быть освобожден. Он не должен быть завязан как бы в трудовых отношениях с работой. Да, а почему вот именно была такая вдруг выбрана такая структура? Ведь я знаю, я ну... слышу, да, почему выбрали такую структуру? То есть был освобожденный, значит, представитель профсоюзной организации. По каким-то причинам, значит, решили, что он должен уйти и выбирает другого председателя, который подчиняется администрации напрямую. То есть он должен выполнять. Прямые указали администрации фактически сейчас. Я не могу ответить вам на этот вопрос. Я только предполагаю. Дело в том, что опять же на этот счет повелись сами работники, сами члены профсоюза. И поэтому, как, может, им необходимо нужно было? Может, они хотели еще более сплотиться с этим работодателем? что пришли к нам в гости. Нам было очень приятно вас увидеть, услышать ваше мнение, поделиться своим мнением, ведь только в разнообразии мнений может рождаться истина. Конечно. Конечно. И вам спасибо большое, спасибо, что власть, власть, власть, и власть, и власть. Да, Спасибо.